Хочу отдаться Творчеству Всецело И бронзой прозвенеть В дыму веков Есть вариант в буфете Сидела Нажраться как хаврони свинюкол. Хочу любить ногой чье-то тело, вбежать в блиндаж под пулями скол Как Хаврони свиньюку. Хочу взмахнуть крылами массы Шелы. Зарыть над морем выше облаков. Или все-таки в буфете Цедела нажраться как Хаврони. Свиньку Во всем достичь Последнего предела В ответе я поднял тост за вечную весу. Я в цедыле, и я лежу в буфете, порезанный уже на ветчину Я в сдвери!